Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала и действующие партнеры бизнес-медиа. Спасибо последним за адекватное отношение к моей задаче. Многие из них делятся информацией о том, как протекает развитие этого бизнеса на их территории. Многие отвечают на подобные вопросы неохотно или отмалчиваются, боясь скомпрометировать себя в глазах, свирепствующие по поводу данного канала Харитоновой. Я понимаю их страхи, хотя и знаю, что самое страшное с ними уже произошло. Они отдали свои деньги за непонятное обучение одному из родственников Харитоновой, попутно пообещав выплачивать ей роялти, даже после расторжения договора. Я понимаю даже тех двоих, которые отказались беседовать по существу, перейдя на оскорбление и матерную брань. И я уверен, что результаты моего сегодняшнего изучения этой проблемы вполне могут стать плодами их взаимоотношений с бизнес-медиа. Потому, несмотря на их негатив, я продолжу знакомить свершившихся и потенциальных покупателей с теми опасностями, которые поджидают их на пути заработка на рекламе на кнопке. Сегодня я познакомлю вас с пониманием порядочности члена общественной палаты по отношению к своим партнерам. Перед нами документ, указывающий на факт расторжения договора между ООО «Реклама-Р» и пресловутым «Бизнес-Медиа» от 2 февраля текущего года. Также перед нами пункт договора между данными хозяйствующими субъектами о том, что один из них в лице Харитоновой А.А. напоминает другому о необходимости оплаты роялти (цитата) вплоть до даты регистрации в федеральном органе исполнительной власти и интеллектуальной собственности расторжения настоящего договора (конец цитаты). И перед нами третий документ о том, что регистрации этой до сегодня не произведено. А вот из этого документа видно, что подобные регистрации происходят в течение 68 дней. В нашем же случае прошло 300 дней, за каждый из которых бизнес-медиа в лице хитроумной Харитоновой планирует получить роялти со своего партнера. Это и есть партнерские отношения в ее понимании. Будьте уверены, с вами обойдутся также. Теперь коротко о лицах, помогающих сбывать в бизнес-медиа свой товар. Это рекламные площадки, коих достаточно много. Некоторым из них я отправил сообщение с просьбой снять с рекламы сомнительного продавца. Но ни один из них этого не сделал. Тогда я отправил претензию франшизе RU. Нина Семина, собственник ресурса, или кто-то из ее сотрудников в подписи сообщений всегда стояли разные отправители. «Не нашла ничего лучшего, как начать пугать меня хорошими адвокатами, сообщив мне также, что не работает только с уголовниками, а Хритонова на данный момент таковой не является». Ее отказ в прекращении сотрудничества с бизнес-медиа дал мне основание отправить жалобу в Роспотребнадзор на рекламную площадку франшизы Ру. С результатами проверки канала знакомить своих зрителей в ближайших выпусках. А пока предлагаю остальным пострадавшим сделать то же самое в отношении тех интернет-ресурсов, через которые они познакомились с рекламой на кнопки и потеряли свои деньги. Это Бибосс, Франчбук, некая мировая ассоциация франчайзинга, выбравшая себе такое пафосное название и обосновавшаяся в Хабаровске. Последняя, кстати, на полном серьезе обещает окупаемость данного продукта за три месяца. Такого не позволяло себе даже Харитонова, замеченная в обещаниях самого низкого значения окупаемости своего бизнеса на уровне четырех месяцев. Что ж, на сегодня, пожалуй, все. В ближайших выпусках о новых жалобах в прокуратуру, о новых обманутых франчайзе и о новых фактах подлога. Одним словом, о том, чем бизнес-медиа успела прославиться на просторах Рунета. Не забывайте комментировать услышанное, особенно если вы с чем-то не согласны. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в ближайших видео.